Всем привет, друзья! Как я и обещал, сегодня буду первый раз в прямом эфире вместе с вами фармить токены CAKE, получать годовую доходность. Также создадим пулы ликвидности, чтобы принимать участие в IFIO. И в конце поговорим, почему я считаю, что именно токен CAKE от децентрализованного обменника PancakeSwap будет стоить и 100 долларов, а может и выше. Поэтому, кому интересно, не переключайтесь, смотрим до конца. Поехали! Итак, сразу вам скажу, кто смотрит первый раз, про PancakeSwap я снимал видео предыдущее. Смотрим, ссылочка под видео в описании обязательно внимательно. Я рассказывал, как подключить кошелек. Также PancakeSwap работает в сети Smart Chain BIP20. Я буду работать с кошельком MetaMask. Как установить, подключить сюда сеть эту, также я рассказываю. Ссылочка под видео в описании. Смотрим эти видео. Только потом совершаем какие-то действия, чтобы, не дай бог, ваша криптовалюта не затерялась и вы не потеряли все свои средства. Кто это делает с телефона мобильного, да, там есть кошелек, я снимал видео, также очень хороший кошелек Trust Wallet. Все делаем от того кошелька. Как вы становитесь, как пользоваться этим кошельком, также я снимал видео, ссылочка под видео будет в описании. Смотрим, изучаем, а потом уже начинаем переводить какие-то реальные деньги чтобы, не дай бог, их не потерять. Итак, заходим на биржу Binance. У меня здесь уже есть кейки я купил. Есть BNB. -шки. Сейчас я переведу кейки и буду фармить сам кейк. Как его купить, как пользоваться биржей Binance, также есть ссылка под видео в описании. Кто первый раз, смотрим, регистрируемся. У вас будет скидка на комиссию 20%. Поэтому берите, изучайте и пользуйтесь. Итак, ставим кейк на вывод. Заходим в кошелек Metamask. Я уже создал кейк, вы посмотрите видео как это сделать, здесь в сети Smart Chain мы копируем адрес и вставляем этот адрес видите, автоматически подтягивается сеть Binance Smart Chain и отправляем все кейки комиссия смешная, 0.01 кейк ставим на вывод, подтверждаем подтвердить, сейчас я вот это все проверку введу и сразу включаюсь все, запрос на вывод средств отправлен, нажимаем завершить и в течение минутки, я думаю, кейки наши прилетят, и мы сможем их поставить на фарминг. Все, смотрим на маски. есть 41 кейк, вот, а вот они здесь уже есть у нас, и заходим в пулы. Итак, смотрите, здесь я могу поставить свой кейк и зарабатывать 126% годовых. Также есть вот еще один пул, где 83% годовых. Чем они отличаются? Здесь вы все делаете внизу вручную, Таким образом, если вы получили какие-то монетки за сутки, за 10 дней, вы можете их забрать и там вывести какую-то часть или же добавить обратно в пул. А автоматически, если мы сюда загоним кейки, куда я сейчас буду ставить, здесь будет автореинвест. Таким образом, то, что нам будет начисляться, автоматически будет переводиться в реинвест и увеличивать наши кейки. Итак, я буду выбирать вот этот пул. Нажимаем «Enable». Комиссия 14 центов, чтобы подтвердить эту всю историю. Все, транзакция успешна. Теперь я могу застейкать. Нажимаем стейк и выбираем количество макс. Либо давайте поставим 41 кейк, чтобы ровно было. И нажимаем конфирм. Еще раз подписываем транзакцию. Все, мы застейкали монеты, кейки. И видите, в реальном времени нам уже добавляется монетки наши. Смотрите, здесь если мы зайдем, я так понимаю, если мы нажмем плюс, мы сможем еще в стейкинг добавить монет, Там да, сколько это количество, если мы хотим. Если мы нажмем минус, это мы заберем все монеты, то есть отстейкаем и заберем свои кейки, если нам это будет нужно. Все, с этим разобрались, отправили на стейкинг, наши кейки стейкаются. И теперь я сюда сейчас переведу свои BNB и хочу создать по ликвидности с парой LP токенов. Будет у меня BNB и Cake, чтобы я смог участвовать в IFO, а также получать определенные годовые проценты также. Заходим в Metamask. Опять копирую адрес и буду переводить свои BNB. Не забываем обязательно переводим в сети Smart Chain, то есть BIP20. Это очень обязательно адрес и он автоматически подтягивается. Если обычный BNB, он будет BIT20, понимаете? А Smart Chain будет BIT20. Очень важно. Так, переведу я полтора кей. нитейка BNB. Ну и по той же схеме буду выводить. Все, нажал перевод, завершить. И ожидаем наши BNB на MetaMask. Пока не идет, я объясню, как это работает. Собственно, здесь два есть вида людей, которые обменивают. Вот видите, здесь есть трейд и exchange. сейчас как раз мы воспользуемся обменом и посмотрите как это работает, то есть я чтобы не обменять свои BNB к примеру получить кейк, вы можете любую другую криптовалюту э, обменивать, э, мне нужна ликвидность, да, и вот сейчас я буду сам создавать ликвидность и таким образом создавая ликвидность на, на вся свои монетки, криптовалюту я здесь буду их держать, остальные люди будут переводить и менять эти монеты, и за это будет платить комиссию. И биржа, тот же обменник, да, будет эту комиссию часть давать мне. Соответственно, с размером моего пула, да, ликвидности, который я сейчас создам. Единственный из-за риска, естественно, вы рискуете только тем, что вы стейкаете монеты. К примеру, вот вы купили, сейчас цена BNB там 400 долларов, кейк 20 долларов. А вот BNB упадет там на 100 долларов, кейк на 5 долларов, понимаете? Такое может быть? Может быть. Но... Вы теряете только в эквиваленте в долларе. В монетах вы не теряете, монеты вы наращиваете. И таким образом, когда вы дождетесь той цены, которая вам подходит для продажи, вы всегда будете в плюсе. А цена будет реально расти. И чуть позже, сейчас я расскажу почему. Все, пришли монетки. Есть полторы BNB. И смотрите, здесь как раз мы сейчас воспользуемся этим обменом, потому что Pancakes -пап это и есть децентрализованный обмен и я хочу купить видите вы можете любую монету тут выбрать и купить но нам нужен сам кейк мы будем пару делать BNB кейк вот он наш кейк чтобы создавать ликвидность ликвидную пару нам нужно делать пополам то есть половину в эквиваленте долларах сделать отправить BNB и половину в токенах кейк если у меня 1,5 BNB, значит мне нужно купить кейка на 0.75. 0.75 и получу я 15 кейков. Нажимаем ввести эту сумму. Подтвердить обмен. Подтверждаем. Закрываем. Все, видите, обмен произошел. 0.75 BNB на 15 кейков. Есть кейки, есть BNB. Нажимаем ликвидность. И нажимаем «Добавьте ликвидность для получения токена LP. «Добавить ликвидность». Здесь нажимаем, где Cake Max. Всегда делайте, нажимайте «Ликвидность», чтобы было поровну. Там, где у вас меньше чуть денег, да там в долларовом эквиваленте, потому что будет списываться 50 на 50. Видите, все кейки сейчас мы отдаем. И нам нужно 0,75,3, чтобы сделать ликвидную пару. Нажимаем «Pro Cake», «Подтвердить». Нажимаете Supply, нажимаем Confirm Supply, и еще раз подтвердить. Все, теперь идем в раздел Farms и ищем нашу пару BNB Cake. Вот эта пара, здесь тоже мы можем получать 60% годовых. Нажимаем Enable. И теперь мы можем застайкать свои NLP токены. У нас их получилось с парой 3.34. Нажимаем Max и нажимаем Confirm. И нажимаем подтвердить. Все, пара создана. Здесь мы будем видеть количество кейков, которые мы будем получать в качестве вознаграждения. Да, по процентам, которые мы здесь имеем. Harvest этот, мы можем забирать эти токены. Опять же, минус там, отстайкать. Плюс это добавить по ликвидности. То есть с этим, я думаю, все понятно. Есть, есть множество таких монет, да, которые вы можете застейкать. Выбирайте для себя сами, какие вам монеты больше нравятся, свои пары ликвидности. Если вы просто укулы заносите автоматически, то же самое, если вы держатель кейка, и вы хотите, к примеру, любую другую монету фармить, пожалуйста, выбирайте, я не знаю, вот, нравится вам какой-то там токен, да, нашли вы его, и берете там фармить. То есть, когда вы здесь будете отправлять свои кейки, то вы будете получать именно годовые таких процентов именно той монете, которую вы здесь видите. Но я отправил уже кейки и хочу получать именно кейки. Почему я считаю, что именно кейк будет расти? И для меня BNB и кейк, они, в принципе, схожи по собой токены. То, самая одна из топовых централизованных бирж Binance, да, это ее токен, который служит для обмена криптой, для комиссии, то есть там лаунжпады, лаунжпулы, всегда проводится на нем, постоянно идет сжигание токенов, поэтому токен BNB постоянно растет в цене. Естественно, он подвержен цикличности рынка, есть как и взлеты, да, и падения, но, как практика показывает, всегда он растет. Вот видите, если вы посмотрите на дневку, как токен всегда растет. Сейчас у нас было сильное падение, красивый выход с треугольника. Если откроете график Cake, смотрите, здесь, блин, ну они просто как будто друг друга повторяют, идентичны. Просто в Cake история поменьше, это молодой токен и биржа децентрализованная, она только в конце прошлого года появилась, 20 -го. Сам Cake по алгоритму такому создан, они здесь грамотно делают, у них токены как появляются, да, так и сжигается. Вот если, к примеру, есть у них лотереи, люди участвуют в лотереи, собирается какая то определенный пул вознаграждения. Они э, меньший процент дают на вознаграждение, остальные токены сжигают. Когда мы будем участвовать в IFEO, кстати, вот мы уже создали пару bnb cake, чтобы именно здесь участвовать в IFEO, и когда оно у меня будет, я сниму отдельный ролик, попробую поучаствовать. Так инвестиции, когда в этой паре вы инвестируете BNB CAKE BNB оставляет себе а сами токены CAKE они тоже сжигаются поэтому перед каждым токеном FIO токены CAKE тоже идут сжигания. и таким образом постоянно идет баланс если цена резко падает к примеру, то чтобы вызвать интерес покупки токенов в фарминге, где я отправлял именно в стейкинге, у да, пуля процент увеличивается таким образом направляется и покупается людьми больше токенов и идут в стейкинг. И это стимулирует покупать постоянно кейк. И для меня именно кейк и BNB являются одними из таких топовых монет, я бы сказал, именно биржевых. Да? Поэтому рекомендую на них тоже обратить внимание. Это ни в коем случае не совет какой-то инвестиционный. Потому что вся вот эта история, криптовалютный рынок был очень сильно бычим. Все это еще может спровоцировать не одну волну снижения, но а для меня это будет даже лучше, потому что лично у меня, например, практически нет ни, то ни тех, ни тех токенов, и хотелось бы их иметь побольше, но, соответственно, чем будет цена ниже, тем больше я смогу их купить. И я смотрю в долгосрочной перспективе, но несколько лет вперед, если эти биржи и останутся на тех позициях, в которых они есть сейчас, то в перспективе... Кейк будет и 100 долларов, может и 200 долларов. От BNB, я думаю, до 1000 долларов дойдет в обозримом будущем аж легко. Вот видите, пока мы с вами разговариваем, мне уже 0.00125 а, токенов кейк немножечко насыпало. Мелочь, но приятно. Таким образом, вы видите, это и есть у вас ручеек пассивного дохода. Но не в долларах, а именно вы накапливаете монеты кейка перспектива у них видите большая также больше информации как всегда я даю свои телеграм канале вот пожалуйста подписывайтесь обязательно пишите под видео в комментариях как вам такой вид фарминга стейкинга как вам монеты bnb кейк видите ли вы их перспективу будет интересно почитать подписывайтесь на youtube канал а на этом у меня все друзья всем желаю удачи всем профита всем пока